Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И сейчас мы вам покажем, как заполнить налоговую декларацию, используя наш журнал. Начинаем мы с учета сделок. Весь журнал у нас заполнен за целый год. И мы разработали подробную инструкцию, которую сейчас мы вам и продемонстрируем. Первое – это нужно скачать программу. Для заполнения декларации в инструкции у нас вставлена ссылка. Проходим по ней и скачиваем декларацию за тот год, который необходимо сдать отчет. Программу устанавливаем на компьютер и выглядит она вот таким вот образом. На первой странице необходимо заполнить, вернее в начале необходимо заполнить вкладку «Задание условий». Здесь мы отмечаем точкой 3 НДФЛ, затем номер инспекции, эти данные можно взять по ссылке, мы специально вывели ссылку в инструкцию, по которой вы проходите, заполняете адрес проживания и система выдает вам эти значения, номер инспекции и ОКТМО. Номер корректировки ставим 0, для того, потому как мы первый раз даем за этот год. Если будут какие-то исправления, тогда будут здесь цифры. 1, 2 и так далее. Далее мы заполняем, ставим точку «Иное физическое лицо» в «Иностранной валюте» галочку и э, «Лично». Ну, предоставляем документы лично. Идем дальше. Сведения о декларанте, то есть о а нас, кто подает декларацию. Ну, здесь вопросов не должно быть. Здесь заполняем все, э, все строчки по тем документам, которые у вас есть. И двигаемся дальше, переходим к разделу «Доходы за пределами Российской Федерации». Необходимо указать источники выплат, вот так как в окне несколько сделок мы уже успели заполнить, сейчас мы вам о них расскажем. Для того, чтобы источник выплат указать верно, необходимо скачать отчет с платформы Interactive Broker. У нас есть видео, каким образом сформировать этот отчет. Ссылка находится в инструкции. Отчет выглядит вот таким вот образом. И то начало, тот заголовок мы копируем. И что будет являться источником выплаты дохода в декларации. На плюсик нажимаем, вставляем Название, выбираем страну и можем заполнять уже конкретно сделку. Выбираем США. Я добавлять сейчас не буду, потому что у нас это все заполнено. Сейчас расскажу, каким образом нужно заполнять. Переходим в журнале в закладку «Учет сделок» и смотрим первую сделку. Здесь нам понадобится дата продажи. Это как раз та дата, когда был получен доход. Ее и используем. Далее нам нужны цифры в столбцах «М» и «Л». Их мы тоже будем переносить в декларацию. Так вот, по первой сделке указываем число 16 апреля. Обязательно ставим галочку «Автоматическое определение курса». Дату уплаты налога оставляем без внимания. Далее указываем код дохода. Переносим его из журнала. В журнале он тоже указан. Вот вы видите здесь 15.30. И цифру 43.13 мы указываем в иностранной валюте. Вот в этой строчке. Далее мы указываем вычеты. Код вычета мы тоже можем взять из журнала. 201. Выбираем его по кнопке с тремя точками. И затем пишем сумму вычета без минуса. Код дохода зависит от того, с помощью чего получен доход, акции, либо контракты. Это в журнале у нас тоже учитывается. И, соответственно, выставляются коды. Первая сделка занесена в декларацию. Мы приступаем ко второй. Здесь можно использовать тот же самый алгоритм, нажать на плюсик, вставить название, выбрать страну, либо использовать кнопку «Копировать источник выплат» и запись копируется. Остается только изменить даты и получены доходы, вычеты. Но сейчас мы по контрактам. Пойдем вторая сделка, ставим дату 07.06.2018, ставим код дохода уже 15.32. В иностранной валюте 101. Ну, цифры эти у нас совпадают, можно сейчас продемонстрировать. В столбце М101 и в столбце Л6998 будьте внимательны, указывайте код вычета верный и сумму вычета. И будьте внимательны, бывает, что суммы ставят чуть ниже налог уплаченный, проверяйте себя. Так, это вторая сделка, мы ее заполнили. Посмотрим третью сделку, начинаем опять дата. 3108 2018 и нужны будут две цифры доходная часть 182 и расходная 375. Так как это контракты, мы вновь используем коды 1532 и 206. Доход это 182 и сумма вычета 375. Все это указываем, не забываем ставить галочку автоматическое определение курса валют. Ну и код наименования валюты у нас уже автоматически стоять. Переходим к четвертой сделке и здесь хотим обратить ваше внимание на то, что вдруг у вас в журнале в столбце L будет положительная цифра, вот как у нас 227. На этот случай заполнять декларацию нужно немножечко по особому. Этот случай разобран в инструкции. Красным цветом выделена информация, каким образом нужно поступить именно по этой сделке. И сейчас мы с вами ее запишем в декларацию. Открываем учет сделок. Такая, такой, такая ситуация возможна при изменении курсов валют. То есть курсы валют меняются, и, соответственно, в расходной части может появиться положительная сумма. Мы точно так же берем а, дату продажи, 8 10 2018 года и берем две цифры 119 доходная часть и расходная 227 дату ставим как обычно не забываем галочку автоматическое определение курсов валют код дохода 1532 и доход ставим 119 как в журнале код вычета ставим 206 и сумму вычета ставим 0 и сумму 227 Нужно вычесть из предыдущей сделки из расходной части. То есть 375 минус 227, это получится 148. Таким образом мы уменьшаем налоговую базу. Если вдруг, если вдруг в предыдущей сделке вас не хватает суммы, то вы тоже ставите 0 и из предыдущей вычитаете остаток. Или просто выбрать ту сделку, в которой хватает суммы вычета, чтобы вычесть эту положительную сумму. Переходим к следующей сделке, и здесь тоже интересный вариант. Допустим, сделка сделана в прошлом году, и закрытие этой сделки совершилось уже в следующем году. Каким образом эту сделку отразить в декларации? Первое, что нужно сделать, это чтобы показались цифры в журнале, сделку необходимо в журнале закрыть. То есть мы дату сделки Пишем 2018 это мы продали. И как будто бы мы ее в этот же день закрыли. Пишем это же число. Пишем количество акций с плюсом. И везде нули. Это для того, чтобы в столбце L и M у нас посчитались цифры. То есть цифры у нас есть. И дальше работаем следующим образом. В этом году мы отчитываемся за доход. Дату ставим 15.11. Это дата продажи. Ставим. Доходную часть 25 и указываем расходную часть 23. И таким образом в этом году по доходам от этой сделки мы отчитались. В следующем году мы указываем расход по этой сделке. Для того, чтобы расходная часть правильно отразилась в журнале, данные по закрытию сделки пишем в строке «Открытие позиции», то есть в верхней строчке, в данном случае 4 января, 19 -го года 100 акций 10 центов и так далее и дату получения дохода на следующий год мы пишем 4 января 19 -го года и указываем цифры из синих квадратиков 716 и 0 в соответствующих графах декларации то есть доход 0 а расходная часть 716 Следующей записью мы отразим э, другие сборы, это минимальные ежемесячные платежи для уменьшения налогооблагаемой базы. В журнале это выглядит вот таким вот образом. Отражаем как другие сборы, ставим дату, количество ставим единицу, а далее размер комиссии и э, в столбце комиссии ставим 0. Ну и подпишем, что это состояние ежемесячных минимальных платежей за тот или иной месяц. В декларации мы также отражаем дату, затем ставим обязательно галочку, не забываем автоматическое определение курса, код дохода 15.30, доход ставим 0, и сумму вычета ставим из журнала. Сейчас мы ее возьмем. Это сумма 683, без минуса 683. Нажимаем на кнопку «Сохранить». И затем для, для контроля открываем «Просмотр». И на второй страничке у, у вас должна появиться цифра, такая же, как в журнале. Ну, у нас в данном случае 76.36 – это налог налогоплати. Мы допускаем, что эта цифра может незначительно отличаться. Это зависит от курсов валют. Но ну, мы замечали при заполнении декларации, что такое есть. Так что не пугайтесь, если какое-то незначительное различие здесь будет. Кроме этих записей, может быть, у вас появится запись по дивидендам. По дивидендам Interactive Broker часть, а именно 10%, удерживает сразу. И нам необходимо доплатить еще 3% в нашей стране. Вот таким образом они выглядят в отчете и Слева окошечко, где указывается, каким образом отразить это в налоговой декларации. Мы ставим дату получения дохода, затем дату уплаты налога. И код дохода используем уже 1010. Ну, естественно, галочку автоматически. Указываем сумму и сколько было выплачено в иностранной валюте. Все это у нас имеется в отчете, и, соответственно, эти цифры мы и переносим. И далее вновь щелкаем на «Просмотр» и видим итоговую сумму налога к уплате. После этого необходимо вновь зайти в декларацию, ну, в журнал «Закладка декларации». И здесь есть ссылка, по которой можно сформировать квитанцию для уплаты налога. Здесь все подробно описано. Проходите, посмотрите, сформируйте и необходимо таким образом уплатить налог если же вдруг декларация у вас получилась с минусом ну то есть доход отрицательный и вот здесь в журнале здесь в журнале стоит и с минусом налог уплате с минусом то в таком случае вам платить налог не нужно и ежели вы будете заполнять э, декларацию в, за следующий год то необходимо этот минус указать в закладке «Вычеты» с уже самой декларации. Давайте подробнее посмотрим. В инструкции есть картинка. Здесь необходимо в соответствующий год написать сумму убытка, которая затем будет вычитаться и даст вам уменьшенный налог за следующий период. Убытки указываем в пункте «Убытки по операциям с ценными бумагами». Хочу обратить внимание, что в журнале сделок сумма и включает все и доходы и убытки. То есть, если вы видите отрицательную сумму, то она уже включена в сумму итого за прошедший год. Будьте внимательны. Ну и остается только скачать отчет с Interactive брокера и прикрепить его к декларации. Все это же нужно распечатать, отправить по почте вместе с отчетом, ну, чтобы не, на... не ходить ногами, или э, через э, онлайн-сервис, личный кабинет налогоплательщика. Но здесь вам понадобится создать электронную подпись. У нас в инструкции это все есть, так что можно облегчить себе подачу налоговой декларации. Если у вас до сих пор еще нет журнала, то проходите по ссылке, скачайте его себе на компьютер. Если вдруг у вас возникают какие-то сложности и дополнительные вопросы по заполнению журнала и декларации, то также проходите по ссылке и получите помощь инструктора. Желаю вам удачи, всего доброго и увидимся в следующих видео.